Привет, меня зовут Игорь, я прошел курс у Олега Захарова по мануальному массажу. Что хочу отметить, очень насыщенный курс, а, огромный блок информации, все 10 дней с утра до вечера будет конкретная отработка всех приемов. Также отмечу очень интересный подход к подаче этой информации, авторский метод. Все движения, все приемы отшлифованы уже со временем и с годами То есть нет лишних движений В повседневной практике множество приемов применяю Хочу сказать, что этот курс своих денег стоит точно. А ни дня не пожалел о том, что прошел этот курс, потому что лучшему надо учиться у лучших.